Очень близко к эмоциональному здоровью находится ментальное. Но тут вообще очень все интересно. Дело в том, что да, во всех умных книжках написано, наши мысли формируют нашу реальность. Все, о чем мы думаем, тем мы сами и становимся. И поэтому все, что мы думаем о еде, такой становится и наша еда. А теперь давайте подумаем, о чем мы думаем в процессе еды. Вот, как говорит молодежь, да. Вот о чем угодно, кроме еды. То есть большинство людей не находятся в этом процессе. Они просто о еде не думают. Они не думают, как эта еда красиво приготовлена, как эта еда вкусно пахнет, как она хорошо сервирована, как эта еда может им дать массу витаминов, минералов, микроэлементов, как эта еда может их насытить энергией, как эта еда может им обеспечить молодость, как эта еда может обеспечить долголетие. Кто из вас каждый день об этом думает, кушает, мы А что нам мешает, если мы говорим про здоровое питание? Если мы говорим про чисто, про здоровое питание? То есть мы должны правильно мыслить да, в процессе еды. Мы должны правильно думать даже о том, как мы эту пищу готовим. Мы должны использовать правильный способ приготовления. Там, поверьте, есть много, о чем нужно подумать, чтобы питание стало здоровым. И поверьте, да, у большинство из нас практически все. Здоровое питание, опять же, повторюсь, надо начинать с коррекции мышления. Пока наше мышление не будет да, позитивным, пока мы не будем испытывать яркие положительные эмоции, пока нас не будут переполнять какие-то положительные чувства, никогда нашей пищи здоровой не будет.